Всем дыры, чуваки. И я думаю, многие из вас знают сайт GameHack. Это тот сайт, на который вы можете заработать такие кристаллики, за которые вы можете естественно купить скины CSGO. Да, здесь очень много скинов, ну, например, глоки на всякие оружие короче. Ну и что вы понимали, ребята, я смотрел очень много видеороликов по геймхаку, там быстрее способ его работы, но никто не вставлял свою уникальную ссылку или же код. А, код будет в описании и уникальная ссылка тоже. Ссылки, если вы перейдете, вы получите, а, получите, короче, гемы, гемы, то есть халявы. Ну и я получу 200 камней душ. То есть это взаимовыгода. То есть вы заходите на сайт, играете, зарабатываете халявные скины. То есть там есть ножи, вы можете спокойно играть в игры, например, вот uh, World of Warships Платит 1098 кристаллов, если выполнешь все. Я выполнил уже задание. Играете в игры, выполняете задания, получаете uh, гемы. Uh, гемы. Ну и гемы вы меняете на скины. В принципе, логично. Помимо всего этого, у нас есть коды. То есть при а, а, входе на сайт вам будет а, дано, ну, мне дали в вот, этом 100 гемов. Вы а, заходите на сайт, вводите это и все. В принципе, круто, да? То есть вы вводите либо проходите по этой ссылке. Либо э, вводите мой уникальный номер, то есть никто, никто обычно не дает вам ни ссылку, ни уникальный номер, то есть я посмотрел, наверное, видавшим 10 ютуберов, ни у кого не было уникального номера в видео. Да, поэтому, типа, проходите по моей ссылке или вводите мой код, получайте гемы, это как вам бонус. Для меня бонус тоже это гемы, поэтому, типа, и вам гемы, и мне гемы, у Вс всех взаимое отношение, все круто, классно. Меняйте на халявные ножики, ну и идете играть с ним, бантоваться перед своими друзьями. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока.